Как я по тебе соскучилась. Ну ты? Успеешь-то наглядеться. Почему ты не звонил? Дела были. Антоха в городе остался. Ой, ёлка, забыл совсем. Он же с утра тебя выглядывает. Антоха! Антох, Слава приехал! Ну щас! Слава! Привет, племяш. Слушай, ты же военный. Давай срубимся, очки заработаем. Ну давай или ты будешь всех мочить, а я подавать патроны. Договорились? Неспроста свет потух. Тут чужие не ходят. Ну пойдем, там кто чужой крутится. Там фонарик внутри. Нельзя, спугнем. Дарья, что самое главное? Выжить. А чтобы не быть убитыми, что надо делать? Убивать. Отлично. Усвоил урок. Теперь Данья Шипова.